Всем привет! Новостей пока что по аэрдропу нет. Когда будут открыты торги и завершится раздача, никто ничего не говорит и не знает. Одни предположения с догадками в телеграм-группе и здесь в чате. Так что продолжаем выполнять задания и получать больше токенов. Это нам на руку. Ссылка на регистрацию в описании по заданиям. Регистрация Telegram Bot выполняется один раз, остальные делаем каждый день. У каждого задания своя инструкция, нажимаете сюда, переходите на страницу задания, где есть описание, что необходимо выполнить. В данном случае стартуем бота, выбираем язык, указываем почту от этой биржи, жмем кнопку получить монеты, бот вам даст код, вы его копируете, вставляете сюда и нажимаете проверить, получить задание выполнено. Возвращаемся к списку. Twitter, ВК не работает. Остался Facebook. Размещайте посты. Содержание поста здесь. Копируем, вставляем. И добавляем еще что-нибудь от себя. Так сохраните свой аккаунт в социальной сети. И вас не заблокирует за спам. По депозиту трейду свопу 10 дайсов, фарминг. Снял отдельный видео, рассказал как выполнять задание. Ссылки в описании под видео. Торгую я трейд своп на 10 копеек. Своп выполняется тут, раздел дефи. Обычно у меня пара USDT рубль. Здесь 10 копеек. Своп. Как накапливается сумма больше 10 копеек обмениваю обратно ну то есть на следующий день это я вам показал как пример 2-3 раза делать одно и то же задание смысла нет, за это не платят обычный обмен я делаю в паре рубль, трон на трон я играю в дефе там вообще на копейки можно делать ставки Здесь у нас минималка в торговле, то есть покупка, продажа на 0,1 трон. Здесь покупаем трон из этой колонки стакана. Тут продаем трон. Выбираем сумму, в которой хотим продать. Или можете подкорректировать ее и продать монету, например, на 1 копейку дороже. Здесь количество токенов. Которые вы хотите купить, продать. То есть, ну соответственно, сами понимаете. Здесь сколько хотите купить, здесь количество продаваемых манер. После выполнения идем в DICE. Чтобы видеть только свои ставки, ставим галочку. Выбираем трон. Смотрим. На какие ставки играют другие люди. Корректируем. Все. Пару десятков обычно делаю, не считая, потому что, ну это реально, даже одной копейки нету в этой ставке. Возвращаемся в список AirDrop и проставляем. Жмем на кнопку в каждом задании проверить и получить. Если у вас, например, здесь, как у меня часто бывало, все по нулям, но задание выполнено и вы в этом уверены, переходите в это задание и нажимаете проверить и получить. Ну сейчас здесь часто этот бот выскакивает. Вам необходимо скопировать, открыть Telegram, ставить в поисковик название бота, находим его, переходим, жмем кнопку, что вы активны, и потом здесь повторяете. Кнопка проверить и получить, вас оповестит, что вы уже выполняли это задание, приходите на следующий день. Снимайте обзоры для YouTube, TikTok. Общайтесь в чате на тему криптовалюты здесь и проверяйте других пользователей. Каждое проверенное задание другого участника приносит вам 100 монет. По 12 день 1200 дополнительно. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.